Жена мужу звонит и говорит, «Дорогой, а чем ты занимаешься? Ой, дорогая, в постельке лежу, уснуть не могу, а ты? А я? А я у тебя за спиной в баре сижу и смотрю, как ты ворочаешься и заснуть не можешь». Муж у жены спрашивает, «Дорогая!» А тебя что, начальник, сегодня на ковер вызывал? Да, а как ты догадался? А у тебя узор на спине отпечатался. Взять у тещи спрашивает мама, что вы какая-то нервная вся запыханная. Ой, без да кумоль шла, гаденож какой-то собаку выпустил и поет алабай алабай кого хочешь выбирай. Жена с мужем ругается, муж жене: да откуда ты такая умная взялась из соседней спальни теща. Выйти показать. Мужик звонит другу на хату, берет трубку жена Он говорит ему, Маш, дай Андрею Она, Вася, да иди ты знаешь куда Я за ним 15 лет замужем, а ты мне будешь говорить, давать мне Андрею или Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки Задавайте свои вопросы в комментариях И я с радостью на них отвечу Всем